Кератопластика связана с трансплантацией тканей, а не органов. Отвергаются они организмом довольно редко. В случае кератоконуса эта вероятность составляет менее 5%. Но кроме исправления кривизны роговицы эта операция может решить еще одну очень распространенную проблему со зрением, которая частенько употребляется в речи. Если взять русский словарь фразеологизмов. То можно легко найти там множество устойчивых выражений про глаза. Хоть глаз выколи, глаза мозолить, выплакать все глаза, с глазу на глаз. И еще одно как бельмо на глазу, причем последнее говорит о чем-то, что раздражает максимально сильно. А если перестать говорить метафорами: бельмо на глазу это помутнение роговицы, разновидность лейкомы. Выглядит оно как белое пятно, очень похожая на линзу, которую некоторые надевают на один или оба глаза, участвуя в маскараде. Правда, в отличие от линзы, бельмо, находящееся по центру глаза, как заслонка, перекрывает картинку, и человек практически ничего не видит. Но для начала давайте разберемся, почему пятно белое и что оно из себя представляет. Бельмо – это рубцовая ткань внутри роговицы, которая появляется из-за разных причин, о них чуть позже. Формируется бельмо следующим образом. Из-за травмы или инфекции развивается локальный воспалительный процесс. Дальше, как в боевике, появляются главные защитники организма – лейкоциты. Они пытаются побороть воспаление. В итоге этой битвы, когда клетки бьются не на жизнь, а на смерть, роговичная ткань заменяется грубыми волокнами, как рубцы на коже после серьезных повреждений. Сейчас я покажу этот процесс на простом примере. Это прозрачная ткань, и через нее хорошо просматриваются предметы. Представим, что это роговица. Здесь идет воспалительный процесс. Организм начинает сопротивляться, но в процессе бьет и своих, и чужих, что приводит к образованию рубцов. Все, роговица перестает быть прозрачной. То, что мы называем бельмом, крайняя степень помутнения роговицы, через которую практически невозможно что-либо увидеть. Ей предшествуют две другие. Облочка. Так называют самый легкий вариант лейкомы. В этом случае это почти прозрачная пелена. И пятно роговицы. Что-то среднее между облачком и бельмом. Чем сильнее помутнение роговицы и чем меньше света она пропускает, тем хуже видит человек. При этом важно понимать, в какой части роговицы есть проблема. Если на периферии, то лейкома не сильно перекрывает картинку. А если в центральной части и заболевание в запущенной стадии, то это практически слепота. Есть еще третий вариант – тотальное помутнение, когда лейкома распространяется и на центр, и на периферию. Но помните, белые пятна – это не обязательно лейкома. Возможно, это другое заболевание, или, к примеру, такой эффект может дать неправильное ношение линз. Это касается тех, кто не снимает их на ночь или носит дольше положенного срока. Поэтому, если роговица помутнела, не стоит заниматься самодиагностикой и тем более самолечением. Лучше обратиться к врачу. А теперь вернемся к тому, почему лейкома вообще появляется. Она может быть врожденной или приобретенной. Врожденная обычно связана с проникновением вирусов и бактерий сквозь плаценту, когда плод находится в утробе матери. У новорожденных это проявляется нарушением прозрачности роговицы. И часто идет в паре с другими патологиями ⁇ катарактой и глаукомой.